Привет, друзья! У нас наступило настоящее лето и мы выбираемся из душного города на пикничок. На небольшой пикничок. Положиться? Я думаю, там вот хорошо, а костер здесь можно пожечь, а там ровно уму. И там ровно уму смешно. Идем туда, посмотрим, туда, конечно. Тут опять грязно. Ну тут вот хорошо ровная содержится, травка с прижатая. Что по этим буракам ехали, что? Потому что мы с другой стороны приехали. Вон смотри столик. Столик. Зампровизированный. дорожка. Вот хорошо, вот смотри, вот здесь вот под деревьями тенечек. Это как лужа. Не, вон там. Тут-то понятно, лужа. Что-то тут не ровно. Вот там. Далеко опять до реки ходим. Ну, Зачем тебе? близко то Конечно, ужасно. Дорожка-то из ворона. Даже не хочется сюда соваться. Да ну что, там не выйдешь. Отсюда сюда, видос ходи. Грибы пособираем, да? Есть грибы? Бабки-то? Нету да. никого. Нет, там низина, все, туда не пойдем, там плохо. Не пойду, не надо вот туда вверх выезжать. За... А тут там уже сидят, расположились. Толкаться не будем. Что у нас там хорошее место? Полянка-то. Вон мамки грибы. Что за грибы-то? Это? Да нет, нет. Похоже, какие-то. А Понимаешь? Нет. Ну, поган поганки, значит, грибы есть. Да, лето началось. Сын, что, девятое? Июня? Второй день нашего отпуска. Половины нашего отпуска. Вторая половина будет в августе. А так как все дороги, все пути закрыты, на юг, выезд у нас отпадывается до августа. тут дорога проходит, нечего сидеть-то тут Нет, дорога? вот здесь. Да ну. Вот там. Не, мне там больше нравится, На открытом? А, ну наверное вот они вот здесь и проезжали, здесь получше дорога. Знаю, что шинкует, наверно тут чё нибудь колбаску. Как-то бы хотелось в тень, конечно, забраться-то. Чтоб не на жаре было совсем откровенно. Мне вот здесь нравится. Так, солнышко у нас сейчас здесь, оно сейчас уйдет туда. Там где-то вот тут что ли стоит? Или здесь? Тут? Был этот кострик. Ну ладно, давай сейчас разберемся, да? Давай вот тут всосинг. Вот тут. Тут вот. не очень ровно, я смотрю. Нормально тут. как-то так вот расположились мушек, я, я... мушек много да как-то путов еще не очень много да то есть есть но он не так мало буду надувать матрас наш легендарный советский самый прочный не Да. а где у него эмблема-то ну, была какого он года -то? 900 японского это была проблема 70 какого-то четвертого что ли? А, вот ну. Какого -го? 89? -го. А, так, он же относительно еще свежий 89 го -то. Красота и мухи не кусают, да? Да. Замечательно. Все, приступаем к обеду. Вот, вот, вот. Вот здесь такая обороненка идет. дошло дело до шашлычка у нас тут гости приехали молодежь стало гораздо шумнее Все было тихо, чинно и благородно, да? Ну сейчас будет веселей, да? Да, да. да. очень будет весело всю ночь. Не, я надеюсь, что не на всю ночь. Больше жарились, чтобы не угу. поджарились. Угу. Отрегулирован. Чуть только начали жарить. Ай-ай-ай, сгорелось. Нужно будет, наверное, полоска, поливать. Вон а ну, на огонь сбей. Не ручками, ручкой, ручками, ручками. Ручкам. О. Еще? Вот угу. так и Солнце сидит там. Так, как А что вытворяет? О, parami tutaj, ja zakat утро Сейчас чаек сыграем. У нас уже здесь. Вон сколько скопилось! Выспались нормально, да? ну выспались? Надо это со мной муться, нам вот это больше не нужно будет. Варить они-то не будут больше. Угу. Ну давай. Трус. Тоже как Китая звоню.